Как же вот классно, что я такая решительная. Понадобились какие-нибудь взятки? Скажи честно. довольно долгий это был процесс, ну где-то через год мучений. Э, Лен, ты отказывался от российского гражданства? Достаточно ли ты отвечать? Тебе приставали на работе турки? Самое главное отличие турки больше. Лен, скажи, пожалуйста, как ты дошла до Привет, друзья! Меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно в Турции, тем более, если вам нужно узнать, как же правильно переехать в Турцию и чем тут заняться. Тема сегодняшнего выпуска – это переезд и, как вы уже поняли, как же наши здесь адаптируются. Я договорился, вот уже Лена подъезжает с Еленой Ткачевой, которая переехала 15 лет сюда из Москвы в Анталию, и мы попробуем выяснить, как же это было тогда и чем она занимается сейчас. А вот и Лена. Давайте посмотрим. Вот. Лен, привет. привет, привет ты как всегда пунктуально. Да. Лена, я уже тебя представил. Расскажи, как ты сюда переехала чем ты занимаешься. И я вижу, что на машине мы можем даже проехаться по Анталии, и ты покажешь свои любимые места. Мы с тобой поболтаем. Не против? С удовольствием. Во-первых, спасибо большое за приглашение, Назар. Я чувствую, что мы делаем интересное и полезное дело, рассказывая о переезде и адаптации в этой замечательной стране в Турции. С удовольствием прокачу вас по моему любимому городу Анталии и расскажу о себе. Спокойно. Когда ты осознанно решила остаться в Турции жить, ты этот момент помнишь? Да, помню. Хотя, ты знаешь, это, наверное, происходило постепенно. Сначала на будущее я не загадывала, и приехав сюда вот на работу, я не думала, что я останусь так надолго <laughs> в этой стране. Но, как видишь, Турция меня в себя влюбила. И я до сих пор здесь прошло уже 15 лет. Я не ожидала, что я попаду сюда, я готовила себя к другим странам, по крайней мере, тоже не задумываясь там о переезде или о эмиграции, я думала, что я буду, по крайней мере, работать или часто бывать по работе в Китае, потому что я учила китайский язык в университете и думала связывать свою жизнь именно с этой страной. Но случилось так, что я попала сюда, как я уже сказала, что это совершенно случайно произошло, я была на выставке туризма и отдыха в Москве, самая москвичка, и там познакомилась с директором туроператора. Тогда был еще на рынке такой туроператор GTI, вот он приводил сюда российских туристов на отдых в отеле, и он предложил мне работу. Он сказал, ну, вот, если тебе нечего делать, а на самом деле так оно и было, в Москве я не работала в это время. Он сказал, приезжай в Турцию, поработай. Я говорю, да, было бы, наверное, интересный, интересный опыт. И э, на следующий же день он купил мне билеты, и я была уже в Турции. Я работаю в недвижимости. Я вот риоргант. насколько я знаю, где-то вот здесь рядышком. Да, совершенно верно. Вот офис Алики Мальгердал, это застройщик. Вот в данный момент я работаю у него в офисе продаж. Абсолютно официально, ты устроен на работу? Абсолютно официально, да. Я уже 9 лет как получила турецкое гражданство, поэтому у меня никаких проблем с официальным оформлением на работу. Мне не надо делать дополнительные разрешения как иностранцам, да, какие-то рабочие визы и так далее. Я работаю как обычный турецкий гражданин. А как ты получала турецкое гражданство? Я получала турецкое гражданство по замужеству. Я вышла замуж за турка, прожила с ним довольно долго, но через три года после заключения брака у меня появилась возможность претендовать на гражданство. Вот мы собрали все документы, подали и довольно долгий это был процесс, но где-то через год мучений я стала гражданкой Турции. Мучений? Это было так сложно? Честно говоря, это я очень такая тяжелая на подъем, я ненавижу всю эту бумажную работу, эту волокиту, собрать бумажки, поехать в Россию, там о несудимости, о том, о сём, что не в браке и так далее, потом приехать, привезти, перевести, пойти взять салы к рапору о состоянии здоровья, сдать кровь на анализы и так далее. далее. Это все довольно долго, и из-за того, что я говорю, что я как бы, ну, немножко лентяничаю, поэтому это... Заняла вот у меня год. Прежде всего, сбор документов, да? Ну, сбор документов, но и рассмотрение дела тоже было в 5-6 месяцев. А пока ты оформляла э, документы, понадобились какие-нибудь взятки, скажи честно? Нет. Без всяких взяток. Да, без всяких взяток. Я всегда этому удивлялась раньше. Сейчас мне говорят, что ситуация изменилась, что сейчас все работники вот этой бюрократической системы в России тоже ведут себя вполне адекватно, улыбаются и все, ну, не, не тормозят процесс искусственно. Вот, а когда я приехала сюда, это была огромная разница с тем, к чему я привыкла в России. Это обязательно хотя бы шоколадка и бутылочка коньяка, вот, а в некоторых случаях даже какой-то денежный там эквивалент взятки. Здесь все делается просто за улыбку и на хороших нормальных отношениях, когда обращаешься, тебе обязательно стараются помочь разобраться в твоем деле и делают как правило все возможное, где-то если надо убыстрить процесс, там они стараются и убыстряют. Вот как раз при получении гражданства я как раз столкнулась с такой проблемой, что у меня уже были билеты куплены, я летела на тренинге в Бургаду, Египет, но не могла вылететь, потому что мой вид на жительство истек. И если бы я вылетела, не получив гражданство, я рисковала бы не залететь, потому что у меня был бы депорт. Да, Из-за того, что я находилась ну как бы нелегально, считается, да, потому что вид на жительство закончен, а гражданство еще, турецкий паспорт еще не получила. И я просто пошла я объяснила ситуацию. Мое положение вошли и быстро, просто в срочном порядке мне напечатали турецкий паспорт. Лен, ты отказывался от российского гражданства при Нет, нет. А сейчас нужно отказаться от российского гражданства, если получаешь гражданство Турции? Насколько я знаю, в половине практически случаев да просит отказаться от российского гражданства, но половине везет и не просит этого сделать. На самом деле, насколько я знаю, в этом плане в России не все, сло... ну, не все так сложно. То есть они отказываются, а потом обратно восстанавливают его. такое я слышала. Какие преимущества быть гражданином Турции против того, чтобы иметь постоянный вид на жительство? Но самое главное преимущество особенно для людей, которые еще не перешли черту пенсионного возраста это возможность работы легально оформляться к любому работодателю в любой сфере и возможность оформления СГК это государственная медицинская страховка ты сейчас занимаешься недвижимостью ты всегда занималась недвижимостью в Турции нет как я сказала я приехала и первые Года в Турции, это 4, даже 5 лет, я работала в туризме. Я попала вот в, в, к туроператору. Первый год я работала обычным трансферменом. Это была такая школа закаливания, потому что просто вот сейчас, своим опытом и в своем возрасте я бы уже не смогла никогда так работать, как я работала тогда. Просто на износ, практически без выходных, весь сезон. Возможно, там полдня выходного в 2-3 недели удавалось вот выкроить, чтобы сходить на пляж, просто зайти в море. И плюс, конечно, работа была очень низкооплачиваемая. Я помню, что я тогда получала 260 долларов на что это хватало ни на что у меня эти деньги заканчивались буквально в, в первую же неделю что касается работы ты девушка блондинка красивая тебе приставали на работе турки нет нет. во первых на работе в первое время ну, тур, то турок было минимальное количество, только водители, которые вот сидели за рулем этих автобусов, на которых я везла туристов. А, а остальные наши работники были такие же гастарбайтеры как и я, из России, Украины, из бывших республик. Какая взаимосвязь между нашими согражданами здесь, в Турции? Поддерживают друг друга или наоборот? Вы знаете, мне на самом деле не очень нравится то, что я вижу, но, с другой стороны, многие люди пытаются поддерживать какую-то свою вот культурную целостность, допустим, открывают общество, какие-то дерник, это как называется, Землячество, скажем так. Вот. У нас есть украинское общество, у нас есть русское общество во главе с Мариной Сорокиной, которое ведет очень активную социальную и культурную жизнь и призывает своих земляков тоже участвовать в этой жизни. Есть группы в социальных сетях, в которых также сидят иммигранты которые переехали на какое-то время в Турцию, где происходит общение и вот как раз обмен опытом. Ну а так, почему-то все относятся друг к другу как к лишней конкуренции, потому что на самом деле приезжих с каждым годом становится все больше и больше. То есть если раньше, когда даже я приезжала в Турцию, достаточно было знать русский язык, если ты знаешь еще и английский, то все тебя с руками оторвут на любую работу. То сейчас уже не так. Сейчас уже русский, английский, турецкий должны быть просто perfect. А сколько ты языков знаешь? Китайский, турецкий, английский, русский, немецкий я изучала когда-то, неплохо знала, но все. Возвращаясь к взаимоотношению между согражданами и турками, с кем лучше дружить: с русскоязычными или с турками? Вообще нет ни, никакого, ни, никакой четкой вот тенденции, да, вот одни плохие друзья, другие хорошие, нет, все от человека зависит. Есть замечательные друзья турки, есть не менее замечательные русские друзья. Ну а что касается не друзей? имея в виду не врагов, а мужчин турков как мужчин. Если сравнивать их с нашими русскоязычными мужчинами, какое самое главное отличие? Самое главное отличие: турки больше говорят, меньше делают. Вот я считаю это так. А что касается личной жизни? То же самое: больше говорят и меньше делают. Сколько у тебя примерно? Друзей. Достаточно ли ты компетентен отвечать на такого рода вопросы? Сколько у тебя примерно смешанных пар в друзьях? Очень много, очень много. Вот у нас очень часто. Даже мне на, на моем канале комментируют, но ну, думая, что там, я замужем заторгу или, или не замужем заторгу, но приходят такие э, не очень приятные э, комментарии, что вот, зачем ты туда уехала, это разница менталитетов, у тебя там в рабство продадут, и что только не пишут. Вот, на самом деле ну, гораздо у меня, вот, у меня на практике гораздо больше примеров именно действительно удачных, хороших браков таких межнациональных, русские или украинские девчонки выходят замуж за турков. Бывает и в обратную сторону, что русские и украинские парни выходят замуж за турчанок. Такое тоже встречается. У меня есть тоже несколько пар таких знакомых, и которые настолько просто... Я не знаю, вот еще чуть-чуть, это будет эталон семейного счастья, вот этого семейного тепла. Они живут душа в душу, полное взаимопонимание, и несмотря на эту разницу в ну, сколько примерно в процентном соотношении счастливых пар как ты считаешь у меня гораздо больше, гораздо больше то есть есть конечно разводы вот я сама развелась э, но все равно процентов я не знаю мне кажется 70 хоть наверное точно хоть замуж и живут но вот, э, с теми с кем я э, общаюсь с момента переезда да с кем я познакомилась здесь э, еще вот в 2004-2005-2006 году э, Большинство этих пар до сих пор живут счастливы и рожают детей. Ты бы второй раз вышла за турка замуж? Ну, если не брать во внимание тот факт, что я вообще не планирую больше замуж выходить. Если я бы решила все-таки выйти замуж, то зависит абсолютно от самого человека. Это может быть турок, это может быть кто когда наши сограждане переезжают в другую страну, один из основных вопросов и проблем, можно сказать, это одиночество, ностальгия. Как ты справлялась с этим вопросом? Было ли тебе одиноко? Была ли ностальгия? Ты знаешь, я вот вспоминаю всегда вот эти времена, первый год своей жизни в Турции с таким вот трепетом я думаю как же вот классно что я такая решительная что я в то время взяла собрала чемодан и одна приехала в чужую страну я была э, как губка я все впитывал мне было интересно все понять э, кто такие турки чем они живут вникнуть вот в их культуру э, изучить язык э, то есть я, на самом деле, не ходила никогда на курсы турецкого языка. Я вот просто путем общения там и так далее выучила его. И я пыталась как можно чаще, наоборот, быть одна и самостоятельно передвигаться на транспорте. Я пыталась изучить вот эту вот всю инфраструктуру, вообще жизни и быт в Анталии. Поэтому я не могу сказать, что мне было одиноко. Мне было безумно интересно. Я не могу сказать, что я скучала, я всегда была на связи со своими родными, близкими, друзьями. Кроме того, они постоянно приезжали ко мне по несколько раз за сезон. Вот. И я считаю, что моя адаптация в Турции довольно легко произошла. Не чувствовала себя одиноко. Никогда. Были ли такие нюансы, которые тебя удивили, возмутили, или вызвали какое-то непримиримое отторжение здесь, в Турции после переезда из России? Я, да, я когда вот вспоминаю о первом своем даже опыте работы с турками, я, я понимаю, что такие моменты были мне очень сразу бросалась в глаза и вызывала какой-то антагонизм их такая необязательность вот они скажут там да да мы вот это вот сделаем или там приедем ровно вот вас во только но их там может не быть на месте или они вообще забыли или они передумали но забыли тебе об этом сообщить и я была от этого в шоке но потихоньку я к этому привыкла. Вот, есть такая особенность Но, э, на самом деле они неплохие это просто вот их такой стиль жизни как у тебя складывались отношения с семьей мужа а, С семьей мужа у меня складывались отношения замечательно а, так же как и у него а, с моей семьей мы все сошлись во мнении, что мы друг друга очень-очень сильно любим, и наша любовь измеряется расстоянием. Чем дальше мы идем друг от друга, тем крепче наша любовь. Поэтому, слава Богу, муж у меня тоже а, не местный, не из Анталии, он с Черного моря, и родители его там живут, в Трабзоне. И мои родители вообще в другой стране. Поэтому у нас были очень хорошие отношения. Спасибо большое. Удачи. И обязательно, друзья, подписывайтесь на YouTube-канал Елены Такачевой. Ссылка будет в описании к этому видео. Так что ставьте лайки и не ставьте дизлайков, потому что там просто не на что ставьте лайки и не ставьте дизлайков, потому что там не за что ставить дизлайки. Там все идеально. Все. Ну и наконец просто чао, друзья. Пока.